Приветствую всех на нашем канале. В общем, совсем сдулся мой Powerbank. Обзор на этот Powerbank я уже делал, видео есть на канале. Собственно, сдулся в нем аккумулятор, тот который был штатный. Вот, и по этому поводу открывал спор на AliExpress, который естественно выиграл свою пользу. Деньги за него вернули. Там его реальная емкость составляла что-то в районе 3800 миллиампер часов вот и попалась мне на алиэкспресс такая вот интересная редкая как говорится находка вот такие аккумуляторы литионные, точнее литий-полимер аккумуляторы вот емкостью заявлены 5000 миллиампер часов Почитав отзывы об этих аккумуляторах, действительно пишут емкость соответствует. Ну, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. Вот в таких коробочках со штрих-кодами они идут. Ну, решил я попробовать. Заказал оптом 4 штуки. Вот. И как раз в этот пауэрбанк поместились два таких аккумулятора. Вот. И проверив, запараллелив эти два аккумулятора подключил usb нагрузку с usb тестером и действительно емкость меня порадовала суммарная емкость сейчас вы видите ее на экране составила примерно 9200 вот ну, такому результату я очень доволен потому что на aliexpress сегодняшний в наше время очень сложно найти аккумуляторы, которые реально соответствуют емкости. Но эти аккумуляторы, даже не думайте куда-то применять там, шуруповерты или еще куда-то в силовой технике. Это аккумуляторы слаботочные, специально для электроники. И теперь после обновления данного пауэрбанка, при его достаточно небольших габаритах, его емкость составляет 9200 мАч, что довольно-таки солидные цифры. Поэтому могу смело рекомендовать данные аккумуляторы к использованию.